всем привет в этом видео хочу показать как очистить базу ключей на фоне кс вот сейчас проверим что вот эти два ключа это одного фона открывают вот. чтобы очистить базу ключей нам нужно зайти в меню чтобы зайти в меню, нужно нажать «К» и ввести пароль. Он может быть четырехзначный или шестизначный. В моем случае шестизначный. По умолчанию это нули. Вот. Мы зашли в меню. И выбираем функцию 69. Нажимаем «К». Вот. Здесь такие высветились риски. И чтобы продолжить очистку нам нужно ввести снова пароль все идет отчет и производится очистка памяти памяти ключей то есть после этого все ключи будут из домофона удалены все очистка ключей завершена проверяем все больше никакой ключ его не откроет, который был записан ранее. Ну, думаю, это видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!